Всем привет, ребята! Наконец-то у нас в Беларуси произошло открытие сезона охоты по болоту на Бекаса. Погуляли мы с вистиком. Вист красавчик, конечно, поработал. Пару птичек удалось добыть. Промахов, наверное, штук 5 было. И штук семь 8 подъемов при подходе. То есть я даже не успевал подойти. А птичка взлетала и улетала ну вот как то так сейчас покажу что мы добыли вот наша добыча ружье бецензоли silver light стрелял семеркой 32 грамма а вист работал носом устал как собака Вист, силы есть? Ладно, отдохни, трахец. Так что вот, как-то так. Спойли меня и всех открывшихся сегодня охотников. Приятного просмотра. Стоять! апорт апорт Ко мне! Красавчик! Ай, молодец! Умница! Аппорт! Молодец! Дай! Умница! с Полем, первый Пикасик в этом сезоне, красавчик. Молодец, умница, молодец, молодец, молодец, молодец. Ищ. Стоять! Стоять! Поищи! Стоять! Молодец, молодец! Стоять! Ищи! Не выдержали стоечку. Давай, пикасика! Тише, тише тише тише тише тише Тихо. <постив> Поищи. Зайчик! Стоять! Стоять! Молодец! Молодец! Молодец! Ко мне! Ко мне! Молодец! Иди ищи! Ищи! Молодец, ищи. стоять апорт ко мне ко мне не жеа что, что это такое ко мне дай сколько бабочек а это был бекас молодец ищи а это был бекас Поищи, поищи, поищи, стоять, молодец, молодец, это был Дупель, молодец, ищи. Уровень водички немногим ниже этой карты, Тут можно и на машине, если что. А дупель пусто! Сухо! Сухо! Что еще сказать? Идем дальше. Ога! Есть! Стоять! Про... Ищи! Молодец, молодец, молодец, это тот перемещенный. Вот так вот, блядь. пока камеру ставил, Бикасика профукал.